Всем привет! Еще как бы натурально не видел вот такого вот зверя. Это у нас пылесос, робот. Ну, давно уже не новинка. Но так визуально я еще не наблюдал. Заказывали там с китайского сайта, всем известного. В общем, казалось на вид, что немножко поменьше, но такая вот большая огромная таблетка. Вот моя рука стоит, ждет, заряжается, видимо. Вот такая вот у него база. Не знаю, как программируется или что, что, что, что, что с ним нужно делать. Такие вот у него щетки торчат. Он как бы как лапами их перебирает, пылинки в себя засасывает. Я, правда, не знаю, как им пользоваться. Сейчас нажму, а куда он поедет, даже, ну, понять, ну, нет у меня понимания. Вот нажимаю. Наверное, отсюда. Так, ничего нету. О, заговорил. Ой-ой-ой, ой ой ой 我也。Oh yeah. Потом по какому-то заданному алгоритму выполняет чистку. Вообще, конечно, тряпка это бы лучше было протереть. Оно и надежнее, и качественнее. Но для людей, у которых нет времени на уборку, а можно его запрограммировать, видимо, на более ну, большое число циклов уборки. А, вот он ходит по периметру. Вот шнуры тут нам попались. В общем, он, если его за, а, вот так. если его запрограммировать, он пытается проехать по шнурам. Так... Ничего не получается. Так. Не буду помогать ему. Пускай сам думает. Как я понимаю, он работает по принципу того, что куда уперся, оттуда отталкивается, чтобы, ну, все углы обойти. Но ну, вот что-то у пылесоса крыша едет, видимо, что-то он не понимает, куда ему ехать. Под застрял маленько. Сейчас посмотрим, выберется или нет. Но тяжеловато ему соображать с проводами с этими. Для него это, видимо, какие-то препятствия. Он все время а вот так нашел, отошел назад. Так, сложная еще задача за дверью убрать. В общем, алгоритма никакого нету. В данном случае мы его просто включили, и он, ну, учитывая периметр помещения, ездит туда-сюда. Хотя вот здесь вот раз пошел обратно. Вот в комнату пытается забраться. Так, не пустили его в комнату. Кто-то крыша едет, видимо, у пылесоса, не знает, куда ему ехать. Кто-то у него с алгоритмом действий какие-то проблемы. Сейчас мы попробуем выключить просто. Ты еще не поймаешь. Вот я нажал куда-то. Сейчас еще раз. Сейчас отправим его на базу. Сейчас пылесос должен встать на базу. Вот, пристраивается задницей в гараж свой все ну, в общем вот такое вот зверюга ну можно догадываться насколько он хорошо убирает квартиру каких-то может быть крупных частей ну получается убрать но а так вообще конечно лучше тряпочка все протереть и быстрее надежнее в общем пока зверь отдыхает всем пока